Участие в подобном мероприятии от науки будущего в Санкт-Петербурге или в Севастополе? В Санкт-Петербурге принимал участие. Это была действительно встреча с мегагрантниками Одна в рамках развития науки в целом в России, и вторая непосредственно по деятельности Российского научного фонда. То есть было два мероприятия. В Севастополе, к сожалению, такой возможности не было. Хорошо. А есть ли здесь в Казанском федеральном университете какие-то особенности в проведении этого мероприятия? Особенности связаны с тем, что прошло три года, и у Российского научного фонда появились свои грантополучатели, а именно... Достаточно большое количество людей, которые получают поддержку Российского научного фонда и работают здесь, в Татарстане, вот, в стенах и федерального университета, как, впрочем, и академических институтов. И в этом особенность. То есть у нас появились конкретные люди, которые, на которых мы помогаем делать науку. И Нам очень важно иметь обратную связь с этими людьми, ради которых и работает фонд. Вот в этом большое отличие. В Санкт-Петербурге такого не было. Мы только начинали первые шаги, и вот это общение оно отсутствовало. Вот в этом огромная положительная специфика. А знали вы ранее, что либо Казанский Федеральном университет? Ну, конечно, знал. Я, ну, так случилось, что с 2004 года по 2010 -й. я отвечал за науку в Министерстве образования и науки и э, как раз немножко э, помогал развитию э, науки в университетах, э, организовывал конкурсы э, по исследовательским университетам, по инновационным. Поэтому Казанский федеральный университет, которому э, ну, я даже готовил документы по поводу Казанского федерального университета, конечно, мне хорошо знаком уже во многих поколениях. Знал его еще до того, как он стал федеральным университетом. Ну, еще, наверное, только первый день, первый день но в любом случае, конечно, это уже изменившийся университет с большими достижениями, в частности в научных исследованиях, и это очень отрадно. Здесь появились новые лаборатории, новая образовательная программа, которая действительно отвечает самым передовым требованиям, существующим в мире. И мне, например, какой-то есть некоторое удовлетворение, что это вот случилось здесь, благодаря усилиям прежде всего людей, работающих в стенах этого университета. Ну, может быть, и мы немножко там помогали как-то, чтобы это состоялось. Поэтому это хорошая встреча с хорошо знакомыми людьми. Я вот сейчас проводил встречи с учеными и видел лица, с которыми, ну, наверное, лет 10 я уже общаюсь. И это здорово. Это один из самых лучших университетов Российской Федерации, динамично развивающийся что отрадно. И я абсолютно уверен, что его ждут самые-самые хорошие результаты. Это университет, который привлекает сейчас абитуриентов со всей России, в том числе, к моему удивлению, из Москвы и из Подмосковья.